Магадан, я всю жизнь думал, что это огромный город, кстати. Слушай, а где золото моют? Теперь так же выглядит, кстати, где я живу. Такая же. Ну у вас-то море. Офигеть, у вас красиво. Ребята, вы не цените свою природу, мне кажется. Блин. Ну холодно. Стопудово, тут очень холодно. Если по широтам взять Это, наверное, просто жесть Так, скорость маленько сбавим А вот это что такое? Вот это какие-то Змейки Это река или что это? Давайте будем снижаться тихонечко. 600 километров от города? Подожди. В смысле 600 километров от города? Что 600 километров от города? Почему левее? Правее? Вот. Вот он. Магадан. Направо. Рулить. Знаешь, как сложно тут? Чуть-чуть только джойстик дергаешь Капец у тебя Колбасит все Ну вот, прилетели А, золото моет Что, а ты-то где? Ты-то сидишь где сейчас? Ну-ка показывай Ну слушай, вот мы на, на высоте 500 метров сейчас Блин, прикольно Ну отличается, вот видишь Домики как бы у меня также. Мне кажется вообще отличие видно Вот если ты не из этого города Ты отличия не увидишь Но если ты по своему городу летаешь Ты стопудово отличия увидишь Магадан, ребята, завтра вырежу ролик, кстати, на ютубчик выложу. Вот как выглядит Магадан. Смотрите все, все боятся его. Тебе сказать я обитаю, Серб, точно. Где ты обитаешь? Давайте куда-нибудь. Серву сейчас. Надо в сторону где-то учиться летать. Я показать, я летаю Да ко всем слетаем, господи. Коваль, ну где ты? Где ты? Вон там, вон там машина какая-то едет. Это ты. Выходи, маши руками. Ньюберг, Германия, блин. Далеко. Я б слетал. Я, знаешь, я из-за границы был только в Турции. Могода. Слушайте, а вот это вот что какие-то базы или что здесь? А -а -а -а! Запутался. Он какое-то озеро. Смотрите, ребят, озеро какое-то. Ну красиво, места красивые. В России вообще у нас офигенская просто. Рельеф тот. Вообще другой. Ну вот я также, да. То есть дома отличаются. Видишь, тут искусственный интеллект что-то рисует. И вот скажем, с высоты. Тысяча метров уже похоже. Но опускаешься ниже, не похоже. Ну, по крайней мере, перм точно. Так Турция это не за границей? <соединяем> Нет, Турция за не границей как это. Ты не говори вот такие зер, вещи. А то нас обвинят. Турция? Турция за границей. Заграницевская зер, заграница. Мандаринов, а ты откуда? Может ты тоже рядом? Вот так вот, мне кажется, более-менее. Да, вот так вот делаешь? Нет, ну все равно низко. Если выше, выше поднимемся. Давайте выше. Вот сейчас 2000 метров. Сейчас я высоту наберу приличную. Так, ну он дальше не, хотя так, уже 2, 2, 300 высота. Вот отсюда, мне кажется, более-менее похоже, да? Из Омска. Ну, тоже Россия. А вот в Германии так сероус летать интересно. Блять, как красиво. Ой. Блин, как красиво. Ха. Ну, реально, мне очень нравятся виды такие. У нас такого нету, конечно. Вот отсюда похоже. Да, Коль, да. Повезло тебе, наверное. А у вас сколько градусов сейчас? Слушай, а вот это, это Охотское море? Да, это Охотское море, мы на, на карте видели. Оно холодное ж вроде. Магадан с высоты птичьего полета, ребята. 3000 метров над Магаданом. Магадан. И запорошенный край. Блин. Кайфово. Смотрите, что такие в крыльях отражения, Все как бы. Мне кажется, если на компике, да до с какой-нибудь там RTX 3090 или 3080.. Это вообще просто будет сказка. ЛБА. Давайте по попробуем сесть. Магадан 13, аэропорт. Что, сядем? Чтобы установить указатель. Да нажмите. Нажмите указатель курсора УСТ. Че? Ну, короче... Попробуем в Магадане 13 сесть. Я, конечно, думаю, с моими успехами это мало вероятно. С моими пилотными данными. Так, двигатель на 10%. Сейчас надо глянуть, как у нас ждет на посадочная полоса расположена. Ну что? Адидж говорит, не сыт, да? Я надеюсь. Ну нам надо однозначно высоту, ой, блин, сбрасывать. Вот высота 2000 сейчас будет. Вам не, не видно высотомер. И он прям за камерой, где я. Но вот эта высота 2000 метров сейчас. Я с парашютом прыгал. 4000. Это я похвастался, типа. ха ха Так, а тут какая-то сопка. Как из, из этой сопки... Вот, взлетно-посадочная паласа. Нет, так мне вообще неудобно, капец. 65 узлов надо держать. Я вчера обучался, ребята. Посадки. Блин, а тут еще видите, как аэропорта сделан. А, 500 метров. Нет, матефака, я не хочу умирать! Не! Я не для этого, не для этого, меня мама растила. Закрылки. Вот она взлетно-посадочная полоса. Я, <Свы> Мужики! Коваль, спасибо тебе, дружище, за соточку. А -а -а. Рад, что мы с тобой познакомились. Мы время на работе. Дружище, я тоже рад. <свечу> я, <разбивал. свечу> я так обрадовался. Спасибо, спасибо, братишка, спасибо. Блин, ну ты вообще сегодня молодец. Разорился. <свечу> я разбился. <свечу> я тоже очень рад. Дружище, облетели Магадан. Ну вот, как? Как закончить этот позор? Пауза.